Всем привет, сегодня я вам расскажу про такой чит как Evolve.exis, а точнее о том, как купить его, потому что форум хоть и является открытым, однако, как вам всем известно, купить просто так чуть не получится, потому что нужно получить права участника. А права участника можно получить только двумя способами. Первый способ это банально попросить своего друга инвайтнуть на тебя, тогда ты получишь ссылку, зайдешь и без проблем купишь. Ну а второй способ это написать заявление, так называемый который уже команда чита рассмотрит И если что одобрит или отклонит а, Собственно я знаю это все не по О том как это все происходит Потому что лично я попадал в чит Именно не через инвайты А через заявления то есть я все написал хорошо, меня приняли в этот чит, мы поговорили с админом. И сейчас я вам расскажу про некоторые сложности и про некоторые хитрости, которые вам могут помочь получить этот чит. Ну что ж, получить чит на самом деле не так уж и сложно. Нужно просто соблюдать простую инструкцию. Во-первых, нужно почитать правила и понять их. Далее нужно воспользоваться формой заявления, которую кодер указал в киперссылке. И создать на форуме новую тему в разделе «Application», где ее уже будут рассматривать став мемберы. Самое сложное на самом деле происходит у нас в процессе создания самого заявления, потому что могут быть очень такие банальные ошибки, которые приведут очевидно к негативному результату рассмотрения заявления. На самом деле будет нагляднее, если я выведу форму, по которой пишется заявление, прямо на экран, и форма это достаточно примитивная, потому что тут ничего такого не спрашивают, но чтобы это все было эффективнее, я, пожалуй, буду рассмотреть все на собственном примере, который написал а, мой друг, но сразу же скажу то, что копировать его не нужно, потому что, очевидно, люди из Стафа посмотрят это видео и отклонят вашу заявку. Ну и к тому же, он уже подал ее давным-давно. То, что чит зарубежный, далеко не для кого секрет, поэтому необходимо все писать на английском языке, ну или если вы обладаете знаниями в немецком, то можно и на нем но мы будем рассматривать именно английский вариант. Итак, для начала мы строимся со став-мемберами, которые у нас будут рассматривать наше заявление. Далее мы указываем нашу персональную информацию. Это имя, возраст и место, где вы проживаете. В данном случае это Санкт-Петербург, и необходимо указать время по международному стандарту. То есть, относительно Санкт-Петербурга, это плюс 3. Далее необходимо посмотреть на пункт про Community Information. Тут надо указать данные о том, на каких форумах вы сидите. Это все, конечно, зарубежные формы, поэтому укажете вы, наверное, только YouTube. Далее необходимо заполнить пункт «Past Information». Это скорее такое читерское резюме. То есть тут вы указываете, с какими читами вы играли, как долго вы играли, сколько вы вообще по времени играете, с чем именно вы играли и так далее. То есть в данном случае мой друг написал то, что он играл со всякими пастами, играл он со скитом. Играет он с Хаком, с Мими Сенсом, с Пиднайтом и так далее. То есть тут вы постараетесь все детально описать и напишите именно для чего вам нужен этот чит. Либо для легитной игры, либо для ХВХ. Ну можете указать оба варианта. Далее в следующем пункте Skills and References вы указываете то, чем вы умеете заниматься. Например, мой друг умеет делать влажки, поэтому он это и пишет, так как занимался кодингом. Вы можете указать то, что вы делаете видео на YouTube, то, что вы умеете хорошо монтировать, то, что вы обладаете фотошопом, может быть вы занимаетесь музыкой и так далее. Все это вы указываете и пишите максимально четко и максимально кратко. В следующем пункте вы пишете, почему именно вы хотите этот чит, какие у вас вообще от него ожидания. Например, мой друг написал то, что он пробовал у меня геймстрим этого чита и ему очень понравилось, а также он знает очень много людей, которые с этим читом хорошо играют. То, что у хороший резольвер, то, что неплохой аймбот, и так далее. Но сейчас вы просто указывайте, почему вы такой крутой и почему именно вас должны принять админы Evolvo. Например, вы пишете то, что вы добрый человек, который может легко найти язык с окружающими, то, что вы всегда стараетесь вести себя позитивно, дружелюбно, и так далее. Хотя, конечно, я знаю, что это. Но в последних пунктах креативить особо не надо. Тут нужно просто указать вашу контактную информацию. Это Steam, Discord и e-mail, куда придет уведомление. Также оно придет в личное сообщение на форуме. И указывайте реферала, Но тут нужно быть аккуратным, потому что реферал, то есть пригласивший ваш человек, он несет ответственность за вас. То есть если вы что-то напакостите как-то, вас примут, то он получит по шапке, поэтому его спрашивают, знаете ли вы этого человека, и если вы не знаете никого, то лучше пишите «нет», потому что если окажется, что вы врете, то вас, очевидно, отклонят. Ну и самое последнее, это банально поблагодарить Став за то, что он прочитал вашу заявку, и также пожелать всего хорошего и написать свой никнейм. Далее же вы просто ждете. Примерно неделю для того, чтобы узнать ответ, вам напишет администратор о том, приняты вы или нет. Хм, заявление мы написали. Скорее всего, нас одобрят, потому что мы все сделали правильно по гайду. Но что же делать теперь? А теперь нужно сделать еще одно действие. Это обязательно нужно заготовить текст на английском того, что вы будете говорить саппорту в TeamSpeak'е, потому что абазвон проходит именно в TeamSpeak, а не в Дискорде, как это обычно в 21 веке случается. На самом-то деле, обладать Нобелевской премией мира по английскому языку не нужно для того, чтобы пройти обзвон. Нужно просто заготовить текст на русском языке, перевести его на английский язык и прочитать. Только нужно указать то, что вы из России, поэтому вы плохо говорите на английском языке, и думаю, то, что модераторы вас спокойно поймут. Если что-то на обзвоне задаются все те же вопросы, которые вы указывали в заявке, то есть кто вы такой, сколько вам лет, чем вы занимаетесь по жизни, что вы можете о себе рассказать, как долго вы играете на ХВХ, какие у вас полечты, почему вы хотите эвольф и так далее. Можете говорить свободно, если вы хотите. Если у вас есть знания по английскому языку, то это будет супер легко. Но а тем, у кого их нет, то желаю просто вам удачи. Ну вот, пожалуй, все. Если вы постарались и все сделали так, как я сказал, то у вас очевидно получится спокойно пройти и получить этот чит. Если вам отказали, то ничего страшного. Это все лишь чит, и поэтому расстраиваться не стоит. Но если вы считаете, то, что все-таки вы душны были попасть, но вас отклонили по какой-то своей причине, то напишите, пожалуйста, жалобу на форум в личные сообщения к администратору. Также я предупреждаю не пытаться купить инвайт или тем более аккаунт этого чита, потому что это все очень плохо закончится. Команда на самом деле чита очень большая, и она будет просто следить за IP-адресами, и тщательно проверять, а также блокировать людей перманентно, потому что это все запрещено правилами. Ну, я думаю, то что на этом все. Если у вас есть какие-то вопросы, то спокойно задавайте мне их в комментариях. Я постараюсь на все ответить, все прочитать и всем помочь. Поэтому, ребят, до скорого и всем удачи с инвайтами. Пока.